Всем огромный привет! Нас просили! Привет. привет! Нас просили показать, как мы живем, не знаю, как правильно это сформулировать, И вот роликов чаще надо, что вы обычно в жизни показываете, все дела. Мы просто в таких разъездах Мы сегодня, вчера вечером, на сегодня Первый раз в жизни составляли расписание Куда нам нужно успеть Поэтому в большинстве случаев сейчас мы ничего не снимаем 12.30 приедем, зашибись Короче, у нас на сегодня очень большие планы Нам много-много чего нужно сделать Заранее не хочу рассказывать Так неинтересно Будем по мере выполнения всего Показывать, рассказывать, что нам сегодня предстоит Сейчас нам приехать в брикмакерскую постричь меня и максюху и мы а папа? Нет, попозже уже пострижет. вот и мы едем поэтому на работу к моей маме потому что вот, вот, вот что вот это вот даже специально не лачилось ничего что там сейчас не мучился просто на голову и едем стричься вот. так что будем считать что это мое до и там где-то максюха поросшие обросшие плеваться не надо обязательно да? У нас тут идут вот перекопки и раскопки, У нас тут будут класть бордюры, тротуар, но это все очень вовремя, потому что мы уезжаем. Так что все, гоним, поехали, погнали, да. Мы ничего не успеваем уже как всегда. Мы едем. Короче, мы уже полгода ищем рыбу, не было рыбы, хокопченый. И блин, когда мы доровимся, выехал чувак с рыбой. Кто живет в Нижнем Новгороде? Жига цветы. На повороте на Набудинское шоссе стоит мужичок, у него стоит такая табличка рыба. Он на машине не знаю, нами, сейчас покажу где через реально. Вижу его. Да, поедем обратно из парикмахерской, если он не уедет, рыбу у него останется заедем. Сейчас покажу, короче, он делает копченую рыбу, там лещи и еще что-то, очень вкусно. Лёша нравится, то есть вот этот поворот и вот здесь табличка рыбы и чувак продает рыбку. Там лежат огромные вкусные копченые лещи. Вот, там поворот на Кудинское шоссе и улицу Полярную. Здесь большой магазин Магнит-Экстра. Так что, кто у нас здесь проездом, кто местный, приезжайте. Он стоит здесь не всегда, но вот, видимо, мы думали, что сейчас был нерест, его поэтому не было. Зимой понятно, почему он не выходил. Раньше мы всегда, когда приезжали к бабушке, мы всегда заезжали к нему за рыбой. Она очень вкусная, классная и, в принципе, недорогая. Большой лещ, ну, не знаю, килограмма, наверное, на два-два с половиной, стоит рублей триста пятьдесят. Вот, поэтому я надеюсь, что обратно будем ехать, и мы к нему заедем. А раньше мы пешком шли от бабушки, вот где-то прямо оттуда, туда, оттуда, проходили здесь все пешком, и приходили к нему за рыбкой. Да? Леша говорит, под пивас вообще тема, прямо вкусно. Давай так, но вкуснее было в поезде? Но там была другая, насколько я понимаю, потому что здесь он просто коптит, и она такая внутри беленькая, вкусненькая. А на море она была копчено-соленая какая-то такая, подвяленная. здесь она чисто такая мясистая. Мясистая, Ну, короче... настолько соленая, как там. Да. Вот. И, ну, как бы я такую рыбу не ем, Максим, так ее немножечко. И вот Леша хватает дня на три. На три. Господи, моих мозгов нет. Вот, и, короче, и этой рыбы хватает дня на три. Так что все, дальше гоним, едем. Ура! Мы приехали! Сейчас надо будет перед бабушкой извиняться, потому что мы опоздали аж на целых полчаса. Это капец, как стыдно. Надеюсь, она не будет на меня сейчас орать. Вот. Ты пойдешь поздороваться с бабой? Нет, подожди, сейчас я припаркую. Так что по -по паркуемся. Сейчас заснимем на камеру бабушкину реакцию Будем надеяться на то, что из-за того, что камера Она не будет такой бурной Баба Катя вот Давно не виделись О, да. вот. У меня еле получилось В еле... голову мыли то, ли просто вот тут вот Потому что я боюсь воды Да, ладно, что бояться Она теперь красивый. Мужко, значит, сейчас вот моя очередь. Спрыгну. Или можно полянку на макушке выбрать. Не смешу, сейчас мама случайно цаплю. Я дергаюсь. Только не в рифму и не желовать Веревку дернула И немножко вернула Молодец Да-да-да, это Максим Алексеевич Садики говорили Все, стыданится? Нет Хочешь, что еще веселиться? Смотри, еще, короче, надо? Какой еще? Да не надо, короче А здесь? И так мало волос, а ты вообще хочешь все отстричь Мне этот бок не нравится но больше С каждого раза все Да нет, Короче, так Вот это длиннее сделано, оно очень Лакурство. Вот. <смех> Такие вкусные. Смотри, какие бабы купили вообще. Я, я пока сидел, ждал их, монтировал. Хотелось покушать, хотелось за печенюшками. Вкусные, дорогие. Угу. Вкусно? Угу. Едем за рыбой. Надеюсь, он еще стоит. Поэтому нам нужно купить антифриза, мы его купили и благополучно его просрали. Мы потеряли бутылку огромную, пятилитровую, а быка, конечно, немного, может, литр, но мы куда-то его потеряли. ваш нужно купить новый и поедем кушать бургерпинг. Люблю, когда такие насыщенные выходные, где не сидишь дома, перед телеком и не убираешься. Наши музыкальные вкусы очень странные. Мы можем слушать Боргенштерна, а потом такое. Рыбка там Вы вообще себе не представляете Дома покажем Он огромный, мы никогда такую не брали Короче, вышла она на 600 рублей Мы безмерно рады А сейчас едем в автомик За антифризом Антифриз куплен, уже залит в машину Леша, наверное, довольный и счастливый Теперь, да? Ты на максимум налил? Никто не хватил на максимум Туалет. Но он быстро расходуется антифриз? Да, да, да. Вообще не должен расходоваться так что сейчас мы уже немножечко голодненькие И сейчас мы поедем в бургер ну, мы уже практически приехали, потому что он около дома И будем, будем вкусно кушать Максиму детский обед чикен бургер Сок, картошка, 12 наггетсов, себе какой-то барбегучикин чикен тебе обед с лопером. У меня картошка деревня у тебя обычная, у него деревня. Потом она сейчас просто растопила, потом можно отдельно. Депрессорных соуса, и мой игрушку. угадай, сколько это стоит? часа Больше. Больше к просто вспоминаем, и мы ели все то же самое плюс-минус пыталась брать. В Маке у нас выходило около 980 рублей. Дальше, больше тысячи, гадай дальше. Полторы? Больше. Чего? Иди обратно собирай. Серьезно? Да. пятьсот 1570 рублей. Ну, короче, на полторы тысячи, на 1600, будем честно, вышло. Это это мой бургер. Давай на скидку, я сейчас покажу, интересно. Ну, его не видно. Чего к тебе Какие-то карточки. Это наггетсы, это вопер, а Максимин бургер там. Сейчас едим, пробуем, выйдем на улицу и, скажем, свое мнение. Счастливые обладатели набитого животика. Так давай ты хотя бы в этот раз не будешь недовольна после выхода с бургеркинга. Скажи, угу, как все классно, как все вкусно. Не было вкусно, кстати. Знаешь, что было вкусно? Я даже не холодно. И то потому, что она не ехала. Все, говнится. ладно, не говнись, пошли машины. Нет, это хочу сказать. А потом машине расскажешь. А? Машине да. расскажешь. Вы говнюсь. Не, ну если честно, за полторы тысячи это было так себе. Э, и то я говорю, я так говорю, потому что мы там раньше ели, пять лет назад, и были бутеры, и были рецепты намного вкуснее. Может быть кто-нибудь помнит тот легендарный бургер лонг чикен. Это было самое, наверное, офигенное, что было в Бургер Горячий браунни с мороженым. И то, что сейчас, ага. тем более, на полторашку. Мы ели всегда в Маке два обеда хэппи мил, наггетсы, там соусы на где-то 900 рублей. И это было даже Леша сразу так уезжает, говорит, как-то что-то говорит, я в маке больше наедался. Как-то было ней, было вкуснее. Мы скучаем, надеемся, что новый Мак вернется и будет таким же классным. Потому что бургерки им и не хочется. Ну группа то же самое просто на полторы тысячи можно в все офигенно поесть кучки. Прям именно действительно курицы, а не перерубленные такой все фарш. Ну да ладно короче мы поели наелись вот самое главное сейчас мы едем до дома что ж мне как волосы называют? едем до дома нам нужно запихнуть в машину вот это ты даешь папа запихнуть в машину да? запихнуть в машину все что туда может поместиться и доехать до мамы-бабушки и грузить это все на наверно туда да сгрузить это все к ней в квартиру-квартира наше будущее. Отлично объяснил. Забрать коробки, которые она насобирала, и нам нужно отвести их уже к бабушке. Вчера, кстати, сказали хозяевам нашей квартиры, что мы съезжаем в этом месяце. Я думаю, что они не сильно, конечно, обрадовались. Ну, вот так. Вот. Максим пристегивается. Вещей, ну, куда пальцами суем. Вещей опять набили кучу-кучу всего. Аж ковер везем. Я его пропылесосила вчера. Какие-то еще вещи палаточные насобирали. А зачем Там... ковер? У Катя же да, есть. Это будет наш. Вот, стоп. Иди садись. Куда мы лезем? Живачку. Сейчас сядь. А, кресло. Сейчас еще завезем. Папе. Тут вон бассейн, Максюхин. И много-много ну, много а всего. Так что собираемся и везем. Папа у нас немножечко побухчивает. Это он еще не знает, что его впереди ждет. <с> а представьте, нам бы еще сегодня на столицу закатов нужно было выехать. Бы ехать. Но мы очень поздно об этом подумали. И на столицу закатов у нас завтра, а мы завтра уезжаем. Короче, Леша, мы забыли, Леша сбегал домой, отрезал бабушке рыбки. Вот. Мы предлагали маме купить целую, но она сказала, что она не съест. Она одна, они там реально большущие, поэтому мы просто ей вот и чикрыжили. Кусок. Ставит машину. Б... Вот, вот, так, вот папа бухтит. А, время пол шестого. Сейчас едем до бабушки. Везем ей Максима Алексеевича. Везем ей рыбку, шмотки. То, что у нас лежит в багажнике. И загружаем себя коробками, которые она подготовила для переезда. Максим сейчас останется у бабушки до завтра, до вечера. Завтра они пойдут гулять на озеро. И, может быть, поедут танцевать. Не знаю, поедет ли мама на тренировку. А если поедет возьмет Максюху с собой. Вот. Все, Что-то у меня аж настроение под вечер поднялось. Везде какими-то тухлыми были, а сейчас ты это. Папа, ты куда так разогнался? Страшно. Вот. Все. Мне в ноги запихали коробку. Сюда положили полутора спальный диван. Леш, мы только не уезжаем пока. Мы ждем, мама, она нам кричит с балкона. Парканистры. Там автомобильное кресло старое здесь куча куча вещей пакетов это все к другой бабушки. так что фу, загрузились потратили наверное час сейчас нам нужно до папы и потом до бабушки вот так вот серьезный папулюсик почему да козел какой деть сиськи нет перестраивайся быстрее Машина, есть, пол моей весит, а я, я, я, он понимает, я... Это тоже, наверное, не пол, у нас так нагружено, что там уже не, не половина. Ой, музыка-то! А завтра нам ехать 180 километров! Ха -ха, классно! Так, вот, все. Макдак здесь успели открыть, он даже практически не поработал. Мне единственное, из этого всего, что нравится, все живут рядом с друг другом. Нам не нужно от одной квартиры до другой ехать в полгорода. Мы практически все друг от дружки ну, в 10 минутах езды. И что-то куда-то перевести это максимально быстро. Явно возникнет у кого-то вопрос, почему бы не нанять газель и не перевести все разом. А? Короче, я сказала про эту сраную рыбу, что сейчас поедем. Естественно, у него полный стол лежит. Там рыб 15, наверное. Это а мы подъехали, там оставалось кое -что. Ну вот самый маленький за 600 остались. Там, блин, лежат в половину нашей. Как раз-то вот такую бы нам было взять. Да, конечно. Маркетинг хер. Ну ладно, что, зато будем большую вкусную рыбу есть. Но претензий к этому чуваку нет. Ладно, правильно делай. Я бы еще вообще самый большие сначала выставляла и одну маленькую выкладывала. А, Лешка, молодец. ту ту ту ту ту тур ту Телевизор болтается. Все, выгрузили все коробки. Чувак. Там телевизор, Леша, блин! Короче, оставили бабушке все коробки, все, что нагрузили у мамы, уже все отвезли, вывезли, теперь едем к папе. У нас еще есть полтора часа, примерно час, пока у нас не освободится человек, которому нам нужно вести диван и телевизор. Он сейчас работает, время сейчас что-то без 15 или 7, нам нужно быть примерно 8, 8 15 в другой части города и везти ему диван. Это время мы пока относительно свободны, поэтому сейчас едем к папе. Блок просто из того, как мы ездим на машине везде. Хотели жаловаться. Он там рыбку покупают, которую он нам наврал. Засранка. Жили, не он него там, не знаю, не видно ведь ни хрена. Рыбы там миллион. Сейчас, Сейчас в нижнюю часть города, отвозить диван. После этого нам придется ехать в шартицу и покупать продукты на завтрак. Так, так. в принципе все весело, очень прикольно. Все, ждем, адрес. ждем звонка, ждем адреса. 12 километров ехать примерно. Отлично. Хотела покататься, покатаешься. Да, но я не накаталась. Я не знаю почему, у меня прям нет такого, что вот я накаталась, все, надоело в машине. отвезли диван отвезли телевизор Ой, доехали мы кстати очень быстро но приехали в какую-то попу миру мы здесь никогда не были мы ничего не понимаем темно да. все по навигатору короче сейчас наша дорога движется в жар -птицу. это торговый центр около нашего дома время сейчас без 5.9 мы в поездках с 11 утра 12 будет точнее ладно 12, 12 Пишет, чтобы жертвиться мы приедем полдесятого вечера. Нам нужно купить продуктов, чтобы завтра ехать к деду. То есть там хотя бы каких-нибудь купаток, либо сосисок, либо шашлыка. Ну что, не короче, что понравится. Какого-нибудь сока. Овощей, хлебушка. Спасибо, дед. Теперь мы возим хлеб к нему. Потому что хлеб без хлеба нет, не ест. И, короче, купить продуктов ты ехать отдыхать потому что завтра нам вставать часов 5 пять по 6 утра, наверное. Мы приехали на Советскую площадь. Сейчас топаем жаркицу. И надеюсь, если Леша не будет бухтеть и ругаться, мы зайдем еще в модис. Я хотела кое-что посмотреть. И уже потом пойдем в окей. Сегодня, кстати, узнали очень неприятную новость. Я узнала. Леша, в принципе, насрать. Отлично. Ну просто я дикый фанат. Почему была ты я не понимаю. сейчас не прям фанат Ну если бы ты бы дал мне возможность слушать Бибера в машине, только Бибера, я слушал только Бибера. Короче, у него часть лица не имела он отменил все свои концерты в туре, выложил в инсту типа в принципе что с ним происходит, у него пол лица вообще не шевелится, это точно стрёмный страшно. Так что желаем ему дальнейшего выздоровления. Я думаю, конечно, он это видео никогда не увидит. Ну вот, так что Давай. моя мечта заработать очень много денег и поехать на концерт Бибера, надеюсь хотя бы к 35, моя мечта исполнится, он еще не будет старпером и он будет еще выступать и Леша Большим классным сюрпризом принесет вот так вот мне два билета, которые будут стоить около 200 тысяч рублей по нынешним ценам. Да. Принесет так билетики и скажет, мы поедем куда-нибудь в Польшу на концерт Бибера. И так сделаешь когда-нибудь? Конечно. Вот разбогатеешь, и ты первый что такое, блин, куда потратить деньги? Вспомнишь, что я хочу билеты на Бибера. Там же концерт за лям можно взять. Лям, сто будут билеты самые пафосные стоить. Нет, рублей. Все, гоним. Эй, мы добрые и хорошие. Это не я даже сейчас ругался, а он ругался. Купили. Скажешь, Короче, вы... у очень... Бюстгалтер Бюстгалтер. Короче, у нас очень Галтер. называется. Короче, у нас какая-то проблема с декатлоном, он у нас прикрылся здесь. То есть, ну, ну в силу вот этих всех обстоятельств наших. А сегодня мы проходим, они сняли все сим все буквы, все таблички, все подписи. Покажи, мы вообще нет Вообще пустота. Буквы отобрались. Так, всякие эмблемки были, картинки. Что-то до Они закрылись навсегда. Это большая проблема, потому ну, что мы всего. очень любили Декатлон, а он, скорее всего, закрылся. А ездить в другую часть города мы не очень ну, будем охранять, знаешь. Да ну, блин. Ты да, знаешь, как-то вот именно, что вот это мне не нравилось. Ты приходишь, Декатлон, палаточки посмотрел, кроссовки там детские классные. Вот мы сейчас себе, ну блин, вот мои сейчас из Декатлона. Мы как-то где-то говорили, сколько стоит наш мангал, мы не могли вспомнить. Я говорила. Две, две с ты говорил? Нет, я говорил две тысячи. Мы нашли его. Вот он продается в этой сумке, он называется Firewood, мангал сборный на барашку. 500 на 300, толщина материала 1,5 метра. Полтора миллиметра. Говорю стоимость? Давай, говори, давай быстрее, давай. Ну, бери руку. Охренеть. Да. Крут... Крутой у нас мангал-то оказывается. Мы хотели новые за 7000, в 10 раз лучше, но мы удивлены вот этой стоимостью. Прикольно. Вот видишь? Mm -hmm. Это не прикольно. Ок. Видишь? Гуляем мы по магазину, и тут такие классные у нас детальки, на... ой, детальки, игрушки продают. Ценник, конечно, приятный, тихо, но они очень красивые, очень классные и качественные. Uh -huh. Так что все кому нравится, кто такой прям фанатеет, 500 рублей и все счастье. Короче, Олаф, Эльза, Халк, Железный Лучше. Человек, ракеты Енот, груд очень красивый. Веном, Человек-паук, Микки Маус, Майк, Салли, Вуди есть, Мини Маус, Билли Шифр, Зус, Стэн, Мейбл, Диппер и Венди Пухля. Пухля классная вообще. Все, отсопаем дальше, до следующей полки, там тоже что-нибудь будем классное показывать, да? Да. Ну, крутые мне прям, я как увидела, вообще красиво. Вау. Чего мы тут тусим? Ищем, что пожаре Взяли паток, пачку. Наши любимая, естественно, Там 8 штучек, да, завтра трое. Надо чуть еще вкуснее Эй. та та та та Зашли в сладкий отдел, шоколадки. шоколадке. Цены вообще капец какие. Вот это, короче, стоит 40 рублей, вот это 130 и это 80. Это очень дешево для таких шоколадок, на Не. самом деле. Все вот цены, которые есть, то есть, ну, покажите. Должны быть а, аначе, Да, я скажу, знаешь, какой классный вкус. Манго, ананас, маракуйя, взрывная крамель шипучие шарики. Короче, вот эти все цены, а когда еще вот такая цена, от этой цены минус процент. То да. это дешево, очень. Вкусный. Нормально заглянули пошли дальше молочная мысль Началось. все сгоняли мы в магазин там такие цены приятные мы сейчас домой придем покажем да, сейчас загружаемся да? Да. Да, сладости конечно набрали всяких шоколадок всяких всяких всяких штук разных дрюк тебя придем домой покажем. долго сомневались покупать не покупать я тут джамбу колу Короче, Лёша усрался. Да, говно. <смех> Понюхали, попробовали, разница вообще практически никакой. Кола чуть-чуть послаще. А, ну так, Вообще нормально, просто кола 180 рублей за 2 литра как-то нам не нравится. мы берем ее только по скидкам. Она а скидках она где-то стоит там 20 рублей. Имп... Импортозамещение работает. Полтора Все. литра за 90 рублей. красота. Шашку учишь, шакот. Смотри, как будет по что Давай это? быстренько ну показывай. нет, покажи, но сейчас он побесится. Минутку, ну что ты. Он пересрался от твоей камеры. Тихо. Все, сразу ест, облизывает все. Вот этот в кошачье у него. Все, все. Вот Давайте, пустов. что из интересного. Что мы хотели показать? Там какие-то сегодня такие цены приятные. Это же вообще прям что-то. Короче, купили чай. Гугурцы на завтра. Огурцы. <свят> а, так, это попить просто было. Это Наталья Юрьевна сокан. Еще один стакан. Хлебушек деду на завтра. Он такого вообще не делал никогда. Все равно не понравится, обосрет угу. Помидорки на завтра. Сардельки так не взяли, взяли сосиски. И взяли пачку купать. Майонез. Семечки крыса Мы купили вот. Самые дешевые Как это когда-то была история Очень хочется рассказать ее еще раз Мы в каком-то видео об этом говорили У нас там целый стеллаж достать да, его в покое Короче, там целый стеллаж Много-много семечек Мы подходим такие, сразу не глядя берем Ну, типа, самые дешевые Мы их постоянно берем женщина. Потому что они не соленые и просто Стоит женщина, выбирает семечки такая... Вы вот берете, вы не знаете, не нормально я такая... Вкусно, невкусный? Ну да, типа, я так говорю, да не знаю, мы ими крыс кормим. Она на нас так посмотрела. Она себе убирала семечек погрызть. И, короче, мы отходим, Леша такой говорит, не надо было так говорить. Я такая, блин, да, что-то как-то грубо вышло, наверное. Ну и вот. Зато честно. Вот, вот как, вот видишь, какая любовь у этой из задницы, ты посмотри сразу. Так, и кошачьего корма, не из интересного. Прокопалась для чека. Тихо. Это тебе. Да не грози. И самые классные здесь остались птичанки. Короче, хочется сказать, что по ценам из интересного. И многие жалуются, что окей, очень дорогой магазин, и многие хотят пятерочки в, в магните. Нифига. Да? Угу. Вот, короче, колбаски вот эти 8 штук здесь 800 грамм, по-моему, должно быть. Не знаю. 800 грамм 8 штук стоит 220 рублей. Чай 100 пакетов, Вышел на 300 рублей. Сосиски, вязанка 169. Хлеб, ну ладно, 39. Лаваш, Лешка-то уже утащил тоже на завтра 42. И поехали. Шоколадки. Это, короче, набор, киткатовский, розовый. Здесь в наборе вот такая одна большая и 6 маленьких штучек. Вот это стоило сто двенадцать рублей. Это очень дешево, потому что одна вот это стоит, по-моему, ну отдельно рублей семьдесят. Uh -huh. Вот э, так, так, так. Не могу так. Напиток Джамба Кола, про который раньше говорили, сто рублей. Ну, оказывается. Девяносто девять, девяносто девять, да? Я почему-то думала на девяносто. А так, семечки по пятнадцать рублей. <laughs> вот баунти. Yeah. Он стоил двадцать два рубля сорок пять. Альпен Соленый, Арахис и крекер Это один из самых моих любимых вкусов вкус, Потому да. что шоколад, шоколад сладкий А внутри ты начинаешь рассасывать рожевать, И он соленый, это офигенно Короче, она 43 рубля а, Сока на завтра взяли 2 литра 139 рублей Тоже на скидках Литр спорт, не будем забывать Какая-то шоколадка а, Она вышла на 84 Макс Фан 132 рубля а, Жевательные мармеладки Прутео змейки 40 рублей. Несквит молочный с начинкой тут какой с какой-то спутникой просто батон 29:20, молочная плитка с манго и малиной 31, черри 100 рублей. Бокалы, вот эти вот 197. Огурцы у нас выдешевели 60 рублей такая пачка стоит, это очень круто. Мы брали, блин, по 300 зимой. А у нас просто крысы едят, нам приходится постоянно брать огурцы. Майонез вышел 1,07, кошачьи и вообще на скидке 21, яйца взяли за 134. Максим, ну сок на 60 рублей, а вот это я вообще не вижу. Так. Подарок вышел. Аааа. Да ладно, забей все. Да подожди. У ну, мне же потом это все вырезать? Нет, ты же оставишь.